Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Рыбы на август 2021 года. Меркурий будет самой активной планетой в августе, так как он будет создавать аспекты с другими планетами, он очень быстрый в этом месяце, и это сделает большой акцент на теме, обучения, поездок, решение бумажных вопросов. В целом, тема коммуникации будет ключевой на протяжении всего месяца. К тому же Уран замедляется и 20 августа разворачивается в ретроградные движения. А Уран находится в вашем третьем доме, поэтому, безусловно, это месяц, когда вам нужно будет многое обдумывать, обсуждать и возможно вам нужно будет искать информацию, ездить куда-то. В целом месяц очень активный и располагает к тому, чтобы происходили перемены. С 1 по 6 число Солнце будет в соединении с Меркурием. К тому же будет оппозиция к Сатурну и затронута ваш, ваша ось работы 6-12 дом. И поэтому начало месяца у вас связано с большим количеством задач, рутины, работы, которую вам нужно выполнять. И все мысли заняты этим, и все ваши действия направлены на то, чтобы организовать что-то в своей жизни, какой-то процесс. И это может продолжаться вплоть до 11 числа, так как вот это... Вот это взаимодействие планет будет актуальным по 11 августа. С 1 по 3 число Венера будет в аспекте к Урану. И благодаря этому аспекту может быть возможность для того, чтобы порадоваться вот каким-то вещам. Это могут быть приятные встречи, неожиданные встречи даже с кем-то. Может так сложиться, все, что бумажные дела решатся очень быстро. 8 числа будет Новолуние во Льве в вашем шестом доме. Новолуние это всегда что-то новое, новый этап, возможно что-то переосмыслить, начать заново. И Новолуние происходит в вашем секторе работы, поэтому вы можете много времени тратить на организацию, опять-таки, какого-то нового процесса. Это, кстати, может быть и... Такой момент, что вы ищете людей, которые должны выполнить какую-то работу. Это обычно вот происходит, когда затевают ремонт или собираются открывать новую фирму. И происходит много контактов, большое количество взаимодействий с разными людьми. В любом случае это может создать вот немножко такое ощущение хаоса, когда мысли не успевают за действиями, а действия за мыслями. 10-11 число это очень эмоциональные дни, так как Венера будет в аспекте к Нептуну и Плутону. И как раз эти аспекты на вашей оси отношений, поэтому может быть необходимость взаимодействовать с партнером по браку, в плане работы но больше эти аспекты говорят о том что личная жизнь выходит на первый план и очевидно вы будете в этом нуждаться в связи с тем что перед этим аспекты были сугубо рабочие 11 числа меркурий переходит в деву и будет находиться в этом знаке по 30 августа это ваш седьмой дом поэтому прекрасное время для того чтобы обсудить все важные дела задачи с вашим партнером вообще это такой период когда вы должны быть как команда и это период когда важно все планировать планировать продумывать и распределять обязанности между вами вы должны друг другу помогать так как меркурий в деве обожает планирование и вот так как он будет проходить по вашему седьмому сектору, то это такое взаимное планирование задач. 16 числа Венера переходит в знак Весы и будет в нем находиться по 10 сентября. Это ваш восьмой дом. Это может быть период изменений в вашей жизни, когда вы эмоционально перестраиваетесь, что-то меняется и вам нужно к этому привыкнуть. Также это может говорить о определенных переживаниях когда вы сильно вовлекаетесь в дела другого человека и будто бы проживаете вместе с ним какую-то ситуацию это может также говорить о том что вы будете дарить подарки либо будете получать подарки то есть момент вот взаимного обмена эмоциями с кем-то будет присутствовать в этот период 19 числа Меркурий будет в соединении с Марсом в вашем седьмом доме. Это важнейшее соединение месяца. Меркурий и Марс — это планеты, которые подталкивают к действиям. Человек что-то себе надумал, спланировал, и сразу же есть желание это воплотить в жизнь. То есть, по сути, этот аспект говорит о том, что у вас не будет времени на раскачку. Нужно будет действовать очень быстро. Скорее всего, в конце месяца, особенно по 24 число, у вас будет огромное количество задач, которые вам нужно будет решить. Опять-таки, это соединение в седьмом секторе, поэтому важно делегировать, важно распределять обязанности, обсуждать свою деятельность с теми, кто вас окружает. Но в то же время это и аспект конфликтов. Поэтому не исключено, если будет вот такое перенапряжение из-за большого количества задач, то могут возникать конфликтные ситуации с окружающими людьми. 20 числа Уран разворачивается в ретроградное движение, К слову, он будет разворачиваться в аспекте к Меркурию. Поэтому вблизи этой даты может произойти важное событие, связанное с вашим автомобилем. Но вообще нужно быть поаккуратнее на дороге в это время. Может быть и так, что вы неожиданно для себя примите решение сменить автомобиль, продать свой автомобиль и купить новый. Но также данный аспект может говорить о ваших планах касательно автомобиля. И не обязательно даже это событие произойдет в августе, но мысли эти могут возникнуть как раз таки во второй половине месяца, а реализоваться событие сможет. К концу первого года 22 -го числа будет полнолуние в водолее к слову в предыдущем месяце полнолуние тоже было в водолее и очевидно что вы два месяца уже можете м, работать на результат в какой-то сфере но при этом не рассказываете окружающим о том что происходит в вашей жизни не делитесь результатом этой работы с окружающими людьми так как 12-й дом связан с тайнами, секретами, и поэтому э, вот эти полнолуния могут давать вам желание э, оставить все самое важное при себе, не делиться, не рассказывать э, другим о том, что происходит в вашей жизни. 23-го числа Венера будет в аспекте к Сатурну и затронут ваш 8-й и 12 -й дом. Э, этот аспект может говорить о том, что вы испытываете финансовое затруднение. Например, вы ощущаете, что не хватает денег на какую-то тему, либо появляются неожиданные расходы, то, что вы должны выплатить, или то, что вы должны купить, и это вас немножко выбивает из колеи. Поэтому желательно вблизи этого аспекта с финансами быть поаккуратнее 25-26 числа Меркурий будет в оппозиции к Нептуну опять ось ваших отношений и 25-26 число это тоже важные дни в плане переговоров, обсуждений и может быть много поездок может быть много задач, которые нужно будет решить поэтому безусловно важно в этом месяце все планировать чтобы не упустить